Здорово. Ну как ты? А у меня для тебя отличные новости. Разработчики обещают нам подвести уже в эти выходные очень интересное обновление. Нас ожидают новые квартиры, обещают добавить аж до 5 подъездов с новыми квартирами, которые можно будет словить по госцене. Также нам обещают добавить до 5 топ-бизнесов, причем не какие-то лавки с хот-догами, а именно топ-бизнесы то есть бизнесы с особо высоким доходом, с большой финкой. Сегодня я покажу тебе несколько новых скриншотов, в которых мы. Мы увидим с тобой новые интерьеры мы обязательно обо всем детально поговорим и разберем сюда до мелочей также мы прикинем с тобой какие же все-таки бизнесы нам стоит ожидать уже в ближайшие выходные ну и какие бизнесы мы бы хотели бы с тобой увидеть в дальнейшем на нашем любимом проекте под названием барбиха кмп Итак, на первом скриншоте ты сейчас наблюдаешь интерьер нового бара или ресторана. пока не точной информации что же все-таки это будет такое будет ли это просто измененный интерьер какого-то кафе заведений которые уже присутствуют на проекте или это все-таки будет новый бизнес который вот добавят именно в эти выходные и это будет его интерьер не знаю как тебе но лично мне очень бы хотелось увидеть какой-нибудь бар или клуб на нашем проекте местечко где было бы прикольно почилить со своими друзьями пообщаться и просто расслабиться также ты видишь сейчас скриншот нового магазина возможно это будут уже те самые 24 на 7 просто поменяют интерьер как по мне даже если так этот интерьер довольно таки очень красивый но интереснее было бы увидеть что-то новое какие-то новые гипермаркеты почему бы и нет ну а сейчас ты видишь интерьер банка скорее всего это интерьер сбербанка который находится на данный момент в городе барвиха не тот банк который альфа в Мурино, а именно в барвихе второй банк он на данный момент не является бизнесом судя по всему в нем также хотят изменить интерьер ну и возможно как по мне было бы очень неплохо если бы этот банк стал бы тоже компанией или бизнесом чтобы у нас было уже два топовых бизнеса в качестве банка на проекте, которые могли бы конкурировать между собой. Ну а сейчас ты видишь заправку, которая находится в новом городке, который у нас расположен в правой части, там, где у нас теперь рыбалка, вот неподалеку от места ловли рыбы, расположена вот такая вот АЗС, на месте которой до сих пор нет маркера нет вот такого вот именно маркера такого доллара, который ты сейчас видишь, находится у кафе. То есть, как сама АЗС она добавлена на маркер но функционировать в плане бизнеса с ней пока не получается, возможно это ошибка или баг, а возможно именно эту АЗС-ку как бизнес уже добавят в этом обновлении. Ну а теперь самое интересное, о чем бы я бы хотел с тобой поговорить. Как ты знаешь, у меня на данный момент есть таксопарк. Это первая и пока единственная, к сожалению, на данный момент компания, которая присутствует на нашем проекте. Но в отличие от бизнесов управлять компанией довольно-таки интересно, потому что доход у нее нестабильный. И Доход ее зависит именно от того, как владелец самой компании управляет ей, как он за ней следит, следит за работой персонала, набирает, увольняет своевременно на свой персонал. И из-за этого уже становится довольно-таки интересная игра. То есть мне, например, лично очень нравится управлять данным бизнесом, в отличие от того же банка, за которым не просто так ежедневно капает стабильная финка. Ну есть она как бы и есть, с компанией дела обстоят гораздо интереснее. Я не знаю, показалось лично мне? Но у меня такое сложилось впечатление, что автостанцию немного изменили. Как-то выглядит сам маппинг уже по-другому. И обрати внимание, почему-то здесь на данный момент спавнятся без конца автомобили. Не знаю, с чем это связано. Давай подойдем поближе, чтобы разобраться. Судя по всему, как мне кажется, эти автомобили относятся к работе вора деталей. Но обычно все эти автомобили спавнятся именно в самом городе Барвиха, неподалеку от работы вора. И почему они сейчас спавнятся одна за другой именно здесь, я не понимаю. Возможно, это какой это бак но возможно на данный момент идет именно работа с автостанцией но это только мои мысли и догадки ну а как я лично считаю как мне кажется лучше всего было бы развивать эту тему с компаниями на проекте почему у нас всего одна компания с таксопарками также можно же добавить правда и компанию с автобусами ведь это очень довольно таки прибыльная работа для новичков на втором уровне ребята уже могут зарабатывать на работе автобусника порядка 50 60 тысяч в час почему бы не превратить это в компанию не сделать несколько таких автостанций чтобы они также между собой конкурировали чтобы также доход этого бизнеса зависел от того как в ней будут работать сами сотрудники потому что взаимодействие между богатым игроком владельцем бизнеса его заместителями и между новичками новыми пришедшими игроками 2 3 уровня которые идут работать на данную работу повышает большой интерес к самой непосредственно игре И я думаю это было бы очень интересно также помимо автостанций и таксопарков можно было бы добавить компанию которая занимается грузоперевозками то есть привлечь все работу дальнобойщиков вообще в принципе развивать транспортные компании да можно не только транспортные компании развивать можно связать много работ в одну какую-то крупную компанию и создать таких несколько чтобы они тоже между собой конкурировали в общем о чем я говорю я предлагаю создать некий коннект между старичками игроками высоких рангов которые уже честно говоря просто заскучали на сервере потому что им нечего делать кроме как заходить на сервер чтобы заказать продукты на свой бизнес и просто снять стабильную финку так как ее уже и тратить то особо некуда а проблемы которые могли бы создаваться именно в компании за счет работников которые там плохо справляются своей работой заместитель не занимается этими работниками то есть эти проблемы бы они проявляли бы интерес самих старичков к новичкам они бы между собой начали бы всех взаимодействовать и тем самым бы произошел некий коннект между всеми игроками как мне кажется такое бы повлияло бы очень хорошо на онлайн всех серверов да и проявила бы реально большой интерес к самой непосредственной игре. Ну а как ты считаешь, что ты думаешь по этому поводу? Какие же все-таки бизнесы нас ожидают в ближайшие выходные? Потому что пока что точной информации, какие именно бизнесы и квартиры нам добавят, у меня нет. Все, что я знаю, что нам добавят от 2 до 5 новых жилых подъездов с новыми квартирами и от 2 до 5 новых топовых бизнесов. Как мне кажется, в разработке уже по 5 моделей существует, но сейчас вопрос времени. То есть, сколько конкретно штук сумеют подготовить разработчики уже к этим выходным само обновление нам обещают выпустить уже в эту субботу если будут еще какие-то новости по поводу этого обновления я обязательно тебе их сообщу ну а что ты думаешь по поводу новых бизнесов новых компаний делись своими идеями в комментариях под этим видео давай вместе с тобой обсудим чего же все-таки не хватает нашему проекту и что бы ты хотел увидеть в будущих обновлениях ну а если тебе нравятся мои видео если тебе нравится такой подход то обязательно подписывайся на мой канал ставь мне лайк пиши интересный комментарий абсолютно все комментарии я читаю и до новых встреч в следующих видео пока